я мышь, Пархает в нем беспечном Там обезьяны из счещев пугают визгамуток Там снайпера стреляют в лоб Что тоже кроме шуток, Там снайпера стреляют в лоб Что тоже